вилла, 630 квадратных метров, 7 соток земли, полно-полно балконов, мавританский стиль, есть вид на море, у нас с вами есть сразу вид на горы, всего лишь одна сотка земли, а в этой локации стоит порядка 10 миллионов рублей, и вы еще не купите, бассейн здесь будет действительно огромный. Друзья, приветствую, вы снова на канале Сочи ЮДВ, меня зовут Илья Шамшин, и мы начинаем. Сейчас мы с коллегами приехали знаете, куда мы приехали? Мы приехали прямо в Барвиху, Сочинскую. Это самый верх Догомыса. это коттеджный поселок, друзья мои. И перед нами вилла, полноценная вилла, 630 квадратных метров. Друзья, 7 соток земли, 630 квадратных метров, и мы начинаем. с коллегами все обошли все пощупали с застройщиком на все прям коварные коварные темы пообщались что мы получили друзья у нас с вами дом в котором полноценных три этажа и еще минус один этаж у нас в доме есть лифт друзья мои в доме в своем доме есть лифт Отлично, у нас территория с вами 7 соток, у нас с вами есть место под машину или гараж, да, то есть застройщик вам может в качестве подарка а, построить гараж. Я вам сейчас покажу. А, у нас на территории получается 3 виллы, а, зоны территории у нас отгорожены. Друзья, у нас... А... Элиш, в каком стиле дом? У нас дом в мавританском стиле. Друзья, здесь уже есть озеленение. Мы еще с вами сделаем съемку с коптера. да, То есть вы полностью посмотрите, как дом выглядит. И сейчас начнем с гаража. Друзья, перед нами территория для машины. Даже на две машины. Застройщик готов вам в подарок построить здесь полноценный полноценный гараж а, у нас автоматические ворота взяли заехали поставили одну машину а поставили вторую и можно посерединке мотоцикл если конечно хотите вот собственно а дом с задней стороны выглядит именно вот так у нас отдельный вход для обслуживающего персонала до да, чтобы они не попадались на глаза собственников, друзья. У нас тут озеленение. Все красиво, все нарядно. И сейчас с вами посмотрим все-таки дом с главного входа. Позади меня вилла. 630 квадратных метров. 7 соток земли. Друзья мои, пойдем смотреть, пойдем щупать балконов здесь. Сколько балконов? 6. Порядка 9 балконов Может быть даже и 10 Друзья, еще у нас а, В минус первом этаже Так скажем, в Цоколе У нас есть а, территория под бассейн Бассейн еще не сделан И уже подготавливается зона сауна. Да? То есть у вас будет своя, своя сауна Так, ну в общем, давайте по порядку Вот у нас главный вход а, У нас вот здесь фонтан Фонтан уже Зазеленел, но О, Видели, лягушка прыгнула Фонтан, немножко ему внимание, и он снова живет. Собственно, вот так вот так выглядит наш красивый дом. Друзья мои, у нас три этажа. У нас полно-полно балконов. Мавританский стиль. Вот, кстати, соседний дом. Озеленение все красиво. Друзья, напоминаю, что в доме есть свой лифт. И я сейчас с минус первого сразу попаду на четвертый этаж. И оттуда мы начнем с вами смотреть дом и что у нас есть внутри друзья у нас технический этаж и есть свой лифт пожалуйста вот он лифт а, вот они у нас циферки поднимаемся с вами сразу на четвертый этаж друзья мои лифт а, достаточно бесшумно я уже на нем прокатился ранее а, вот скажите вот скажите разве много лифтов в собственном доме в собственном коттедже в собственной вилле я сейчас нахожусь на третьем этаже нашего дома. А, собственно, вот так здесь все выглядит. Вот смотрите, а, зашел оттуда, там у нас лифт. А, вот здесь большая площадь, вы можете а, сделать на свое усмотрение, как вам удобно, как вашей душе угодно. А, идем дальше. И мы с вами сразу же попадаем на большой балкон. И с этого большого балкона у нас... А, есть вид на море, у нас с вами есть сразу вид на горы, на санаторий Дагомыс, в общем, все-все-все, все здесь есть. Друзья, вот там у нас дорога идет, да, то есть вы оттуда заезжаете, вы можете заехать с вот этой стороны, можете заехать с другой стороны, как вашей душе угодно. Вот так территория выглядит сверху, вот у нас заезд, автоматические ворота, вот ваше соседство, разделено заборчиком, и вот здесь тоже заборчиком разделено. Друзья, по большому счету, это действительно престижная локация. То есть, одна сотка земли, всего лишь одна сотка земли а в этой локации стоит порядка 10 миллионов рублей. И вы еще не купите. Знаете, почему не купите? Потому что нет. И мы теперь с вами плавненько с третьего этажа перемещаемся на второй. Идем, идем, идем. Друзья, здесь также можно, вот опять же балкончики а, здесь также можно все сделать именно под себя. У нас клетчатовая отделка. А, вот здесь, кстати, можно сделать полноценную спальню. Да. Она будет прикольная. Друзья, вот у нас балкончик есть. Он не такой большой, но он есть. Он тоже приятный. Здесь вот прям можно с скайпом, скайпом покурить кальянчик. А, сразу заходим в другую комнату. Друзья, ну, здесь комнаты просто ну, не исчезли. Действительно, дом 630 квадратных метров. Вот здесь, наверное, можно сделать одно изделок. А, вот у нас, кстати, лифт. А, друзья, 630 квадратных метров. Что хочешь, что и делай. А, в принципе, стоимость за квадрата не особо большая. То есть застройщиком разговаривать можно насчет скидки. А можно для вас согласовать адекватные, адекватные условия. То, что вам потребуется. Друзья мои, и мы снова спустились на первый этаж. Также можно выйти на балкончик, территория есть, территория большая. Туда вниз спускаться не буду, там зона бассейна и зона сауна. Там темно, ничего не видно, поэтому не пойду туда. Друзья мои, вот, кстати, зона бассейна. Бассейн здесь будет действительно огромный. Да, посмотрите, какая площадь здесь, наверное, метров метров 10 может быть чуть-чуть побольше и глубиной метров наверное полтора не больше а бассе будет здесь большой дом мы с вами посмотрели дом мы с вами пощупали и посмотрели его а, сверху посмотрели локацию друзья от себя скажу дом уютный дом комфортная локация просто мега жирная особенно по сочинским меркам здесь а... Очень богатое окружение. Те, кто знает эту локацию, знают, какое здесь окружение. Друзья, видите наш номер на экране? Звоните, пишите, мы всегда на связи.